Здравствуйте! С вами снова программа «Русский язык за чашкой чая». И мы, ее ведущие, Татьяна Шахматова и Лада Маскалева. Сегодня мы продолжаем разговор о речевом жанре комплимент. И сегодня мы посмотрим, как комплименты делают иностранцы на русском языке. И в какие порой сложные и курьезные ситуации они могут попасть. Привет, Джада. Привет, Франц. Поздравляю тебя. С днем рождения. У, спасибо. Пожалуйста. А, совы? Да, будь как Сова. Ну, ты знаешь, у нас в Италии это значит какетливая и ветерная. Это не так хороший комплимент. Почему нет? Мудрое животное. Красивые. Ну все, спасибо. Пожалуйста не совпали культурные представления об одних и тех же явлениях реальности обозначенных эквивалентными словами привет зоя привет несалон я смотрела на тебя пока ты шла. Ты как кошка что ты имеешь ввиду динсалон что в тебя очень красивая походка плавная как у кошки о спасибо я не сразу поняла что это комплимент потому что у нас есть выражение мокрая кошка и мартовская кошка что значит мартовская кошка девушка которая ищет мужского внимания этого я точно не имела в виду. конечно я понимаю не совпали культурные представления об одних и тех же явлениях реальности, обозначенных эквивалентными словами. В салоне красоты русскоговорящая мастер сказала мне «Вы терпите, как партизанка, но это звучит странно. Почему? Не совпали компоненты значения и оценки. Ван Ха, угу. посмотри, какая красивая девушка. Да, очень красивая. У нее кораза, как виноград. Что? Как виноград. Глаза как виноград. Да, глаза как виноград. Вы не знаете. Вы даже не знаете. Слово, обозначающее одно и то же понятие, может дружить и сочетаться в разных языках с разными словами. Глаза как виноград, глаза как виноградинки не ассоциируются ни у говорящих по-фински, ни у русскоговорящих людей с понятием красивый. Наличие в русском языке широко используемого фразеологизма зелен виноград придает любому сравнению с виноградом ироничное значение или что-то такое, глаза, глаза как озера. Для финнов наиболее частотным поэтическим сравнением о глазах является «у тебя глаза как озера», «для русских глаза как небо». Нет, одни комплименты, то только простой, а не хороший. Эм, он ничего, это оно, он, э, ничего себе не представляет. Говорящие по-русски очень часто используют отрицание. Отрицание негативного качества – положительное качество. Не глупый – это умный. Двойное отрицание – тоже положительное качество. Небезынтересная статья, то есть есть смысл прочитать эту статью. Небезуспешный проект – у проекта есть результаты. Не бесполезный совет – к совету стоит прислушаться. Отсутствие негативного качества – уже положительное качество. Он ничего – симпатичный, хороший, интересный. В русском речевом этикете – Обязательное условие успешности положительной оценки искренность. В комплимент должны поверить. Нельзя переусердствовать, иначе вас сочтут льстецом. Не глупый вместо умный, неплохой вместо хороший. Это попытка снизить риски. В этом смысле мы снова ближе к финам, чем к итальянцам, китайцам или англичанам. Ты не совсем бесполезный парень или просто «гувинтэхтю» – хорошо сделано, потому что обычные – это не непрекрасные. «Ничего» может означать очень многое. Что там? Ничего. Она ничего. Как тебе эта книга? Ничего. Извините. Ничего. Как дела? Ничего. Ничего, если я открою окно? Ничего. Привет, Лиза. Привет. Mm, я хочу сказать тебе, что у, вас, у тебя фигура демона, острая фигура. Демона, а что это значит? Это значит у вас очень хорошая, а, стройная фигура. Ну, спасибо. Но... Mm -hmm. И еще я хочу сказать тебе, что а, вы, ты как красавица. А, рыбу заставит погрузиться в круг. Летящего гуся опустится на землю, а затмит луну и посрамит цветы. Э, ну, что это значит? Э, я только что сказал тебе, э, ты очень красивая, секси. Ну, спасибо, но мне показалось, что ты ссутишься. Нет, вы, ты очень красивая. В разных языках роли пустых комплиментов исполняют разные слова. Будьте осторожны. Прямой перевод комплиментов – прямой путь к ошибке. Я – Севеда. 是，当然。Yo, tota gaite. Si sí, certo. Ja, yeah, natürlich. <音楽><音楽> Что ты в ней не шел? Мне она очень нравится. А что ты думаешь о Пятапевце, певице? Ну, она популярна в России. Да. Ну тебе-то она как? Милая. Если мы не знаем, что сказать о человеке, мы можем сказать «добрый» или «хороший». Это пустые слова, как слово «мир». Как тебе эта кофта? Ну, главное, что тебе нравится. То есть тебе оно как бы не очень? Разве я такое сказала? «Не, я не это имела в виду. В чем причина противоположного значения? Европейские культуры, как более индивидуалистские, меньше ориентируются на мнение окружения. Русская культура имеет больше черт коллективистской культуры, поэтому приоритет отдается мнению коллектива и окружения. Русским людям настолько важно мнение окружающих, что они часто напрямую спрашивают это мнение, чем ставят иностранцев в тупик. Русские мне часто задают вопрос, как я сегодня выгляжу. Это, это трудный вопрос, особенно если не знаешь, что ответит, а потом, а потом как-то как обижается. Девочки, я слышала, что самый большой комплимент русской женщине сделал поэт Николай Некрасов в поэме «Мороз, красный нос». А вы знаете? Ну, это я не знаю. Интересно, давайте прочитаем, какая она настоящая русская женщина. Есть женщины в русских целениях с покойной важностью лиц. Спокойная важность. Ну, интересное сочетание, но не непонятных. С, красной, э, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. С походкой, со взглядом цариц. Это я не очень поняла. Какой это взгляд, вы знаете? Может быть, я поняла вот так. О, вы знаете. Моя царица. Вот какая высокомерная девушка. Конечно. Их разве с любой не заметит, а зрячий о них говорит, пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. А зачем рублем подарит? А, разве они хотят ее ценить? Это обидно. Ну, ну, я не так думаю, потому что здесь пишут, это комплимент, это не обидно. Ну, да, наверное, это просто они ее уважают, да? Да? Эта женщина как царица. Да. И красавица миру надевая, румяна, стройна, висока. Во всякой одежде красива, ко всякой работе лавка. Это вообще модельная, модельная внешность красавицы, да? Ну да, согласна. Ну быть румяной – это красиво? Ну, по-моему, для китайцев это не очень красиво. это символ здоровья. Да, это действительно, да. И город, и город выносит всегда терпеливо, лавна. Я видела, как она госит, что взмах, ты годова капна. А есть такая женщина? Ну, это значит, она хорошо работает. Да, в сказках все есть. Ну да. В игре ее коны не словит, в беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Ну, я не банила это комплимент? Это вообще как мужчина. Да, я даже тоже так думаю, как мужчина. Какая сильная женщина. А моя, что бы ты сказала, если бы тебе сдали такой комплимент? Коня на скаку остановишь? Ой, да, я не знаю, но у меня как раз был такой случай. Преподаватель мне сказала, что я сильная студентка, но я даже сразу не поняла, что она меня хвалит. Ну, это просто имеется в виду сильный интеллект, значит, ты отличная студентка. Угу, сейчас я поняла. А я думала, это когда мы партии двигали на субботники? Так, вот откуда это русское выражение? про селеных девушек. Вы так говорили? Но в Китае это обидно, как будто ты не женственная, а как мужчина. Ну да, согласна. Но если мне скажут, что ты в хорошей физической форме, то я не обижусь. Да, согласна. Ну, какая большая разница. Да. Стратегическая задача жанра комплимент – вызвать симпатию, расположить к себе собеседника. Это жанр фатической коммуникации, как называют его филологи. То есть комплимент не несет информации, а направлен только на поддержание социального лица собеседников. Комплимент самым тесным образом связан с миром оценок, отражает картину мира народа. Об этом следует помнить при межнациональном общении – так как привычные слова могут подвести, оказавшись коварными ложными друзьями. А сегодня мы прощаемся с вами. С вами была программа «Русский язык за чашкой чая». Говорите по делу, будьте успешны!